У каждого участника было только несколько минут для рассказа своей истории. Для некоторых ребят это был первый опыт выступления перед публикой. Жюри оценивало не только смысл рассказа, но также подачу и ораторские способности конкурсанта. Стори-теллинг – это искусство, мастерство рассказывать истории, желательно о своей жизни. Сегодня у нас финал, то есть лучший из лучших. А сегодня борется за звание победителя, чемпиона по стори На тему «Я выбираю жизнь в семье». Из 140 заявок на участие до финала дошли только 12 конкурсантов. Участники набрались из университетов Приволжского федерального округа, а также из соседних регионов. Заявочная кампания стартовала в октябре этого года, а уже в ноябре прошли первые мастер-классы с наставниками по сторителлингу. Не все знали, что такое именно стори не все знали э, именно искусство того, как нужно рассказывать истории. Ребятам необходимо было объяснить, что такое собственно стори теллинг нужно было показать некие фишки, как улучшить свое ораторское мастерство. И вот наши топ-спикеры, они э, обучали их. И вот сегодня уже мы видим лучших из лучших спикеров. Победительницей турнира стала студентка второго курса Института управления экономикой и финансов Казанского университета Лилия Гатина. По словам девушки, о конкурсе она узнала совершенно случайно, а вот ее рассказ был про свое детство. Эти мастер-классы очень классные, на самом деле оказались, за эти пару дней я прям э, окунулась в атмосферу истории тайлинга познакомилась с очень интересными людьми. Я была очень стеснительным ребенком, на самом деле, и моя мама э, поменяла во мне все, переобразовала меня, получается... Э, Разбудила во мне веру это в себя. Лев Диденко. Витабасова, Универ Ньюс.